Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за 3 минуты, без скучных уроков. Здесь только веселье! Сегодня мы с вами выучим испанские предлоги, но не все, а которые влезут, разумеется, в 3 минуты, потому что у нас есть всего 3 минуты. Давайте начнем. Предлог А. А обозначает либо направление «иду в школу», «иду Леду в Мадрид, лечу в Мадрид и так далее. Либо с глаголами, с глаголами движения обозначает цель. Иду в универ, чтобы учиться. Да? Вот. Используется также при одушевленном допол дополнении, например. Я знаю Ану, коноску А, Ана. Это очень важно, потому что многие допускают ошибки и говорят, куноску, не знаю, там, например, etu de а Испания. Так не говорится. Скучаю по Испании. Говорится, Эчу", Ой, ты чудо a Испания, что сказала. Etu de а Испания. Так не говорят. Говорят, etu de а Испания. Потому что Испания неодушевленное число. Ой, неодушевленное существительное, да. Поэтому без А. Но если... HVD минус, а она, она это уже одушевленная, да? Она это девушка, поэтому тут мы уже говорим а. Вот это очень важно, потому что очень много допускают ошибок, очень много с этим. Дальше используется при обозначении времени суток: ала сочу 8 часов, ала уна в час и так далее. Из глагола star передает числительные показатели, например: лас мансана а дош еврощ Kilo, например, да. Столько, то есть яблоки стоят 2 евро за килограмм, например. Теперь мы разберем предлог CON. Предлог кон обозначает сопутствующее лицо или объект. То есть с кем вы? Грубо говоря, это с. Например, бой аллоспиталь кон мий madre. Еду в больницу с моей мамой. Ну... Но есть исключения например с местоимениями ⁇ я, ⁇ ту ⁇ и ⁇ ты ⁇ используется с кон особой формы со мной да сам с собой кон миго а с тобой кон ти его с ней с ней уже все нормально кон и я кон и так далее кон нуж отрус кон все нормально но кон миго кон ти его и последний на сегодня предлог это контра. Контра переводится как против чего-то с абстрактными путешествиями, с абстрактными существительными, например, контрами болунтад, да, против э, моей воли, например, он это сделал против моей воли, контрами болунтад. А против, как например, обратное за, то есть, например, я против тебя, да. Я не за тебя и против тебя, это контра де. Эн контра де, извините, да? Например, эн контра де ты е против тебя. В общем, на это все. Мы всего уложились в 3 минуты, поэтому подписывайтесь на мой канал. Не забывайте заходить на мою страничку и подписываться на мой инстаграм.